Да, спасибо большое, добрый вечер всем участникам сегодняшнего ЗЭЛа. О чем будет тема? Она уже у нас как-то прозвучала однажды, такая своеобразная зарядка для мозгов. И я буду сейчас сам себе оппонировать, потому что я в тот раз выступил самым активным скептиком. Прошлую зиму обратился к нам Назела пчеловод из Америки. По какому вопросу? С просьбой подключиться тем, кто занимается дальневосточной породой пчел, потому что якобы у них там кто-то занимается этой породой и она природно может бороться с воро. Но я единственный, единственный на сегодняшний день вижу механизм природной борьбы пчелы, пчелиной семьи. своро это роение. Я тогда подчеркивал его, и эволюционно он укрепился, потому что роение является основным способом выживания и основным способом борьбы практически с очень многими болезнями, опасными для существования медоносных пчел. Это все болезни расплода, это паразиты в виде клеща ворова и трапеллилапсоза. Поэтому самый такой реальный, самый эффективный способ борьбы природной – это роение. Но на этом бы и закончилось обсуждение данной темы. Ну что навело на мысль? А на мысль, на мысль навело общение, смотрите, с каким контингентом пчеловодов. Месяца-полтора назад звонит мне Сергей Гопко. Ну я думаю, авторитет этого пчеловода не нужно лишний раз представлять. Поэтому я сразу задумался. А вопрос был точно такой же. И не просто вопрос, а подтверждение уже на небольшой группе пчелосемей, на его пасеке, которые, по его мнению, самостоятельно могут избавляться от клеща. Как это выглядит, что за механизм там у самих пчел, как отдельной особи или у семьи как сверхорганизма но говорит сейчас пока наблюдаю есть такое подозрение что ну что-то было как-то или что-то возможно грядет в перспективе эволюционно как-то пчела будет приспосабливаться к выживанию и где-то на украине где-то на западной Украине, где-то на западной территории тоже есть пчеловод, который подтвердил такой же успех. Смотрите, как я прошелся по этим, по этим темам. Вспомнил месяц назад, вот на протяжении этих полтора-двух месяцев, я общался с пчеловодом из Канады, с пчеловодом из Новой Зеландии. И вспомнил историю появления Ворова вообще у нас. Откуда он появился и как он сумел так лихо разлететься по всему земному шару. И вот смотрите, Назема Цирана. Что может быть общего между Ворова Якобсоний Деструктор и Назема Цирана? Воро Якобсони, тропический клещ. Начинал он свою эволюцию паразита на индийской пчеле Апис Серана. Размножался он, паразитировал и размножался только в трутневом расплоде. То есть довольно-таки ограниченная возможность была у него по размножению и паразитированию, трутневый расплод. Пчелин нам не размножался, ну, насколько я знаю из литературы. А тем более на взрослые особи. Возможно, потому что условия были тропиков, теплые. Расплод практически был круглый год. Поэтому не было необходимости паразитировать на взрослых особях. Но затем что-то произошло. Не знаю изменения климатические, или же просто кому-то из них надоело, или Апис сирана пчеле, или вороя Якобсони, вот такая вот такое содружество, и сам Варо решила куда-то пройтись по земному шару, найти где-то, возможно, лучшие условия размножения, потому что не исключено, что на Азема то есть на апис сиране были в силу ограниченных возможностей размножения исчезновения ворова как вид вообще. Поэтому ворова начала искать пути сохранения себя и где-то еще кого-то оседлать и паразитировать. Этот путь у ворова был на, на, проложен через в общем, через Маньчжурию на Дальний Восток. Первое попала под раздачу Япония, 1955 год. Все снова, все снова также подтверждаю, берусь с литературы, то, с чем я сталкивался на заре своего пчеловодства, что в середине 80-х. Затем началось освоение Евразийского материка. Дальний Восток, начало 60-х. И уже в, 70, в начале 70-х его обнаружили у нас в Украине. Хмара принимал участие в этом. И вот за 10 лет шагнул он очень быстро на, так, по такому вот, на такое расстояние. Последними были, пчеловоды помнят, что последними странами, как, как оплот противостояния, засилию там воров была Канада и Австралия. Но недолго продержались, вот буквально где-то лет 15 назад, первая Канада, то есть в Канаде появился уже клещ, ну и сейчас есть у него в Австралии. Так вот, интересный фактор. Покинул, покинула ворова свое старое привычное размножение апис и поселилась, в ней стала паразитировать на Апис-мелифера. Ну а тут, конечно, ему Апис-мелифера предоставила все условия и размножение в трутневом расплоде, и размножение в пчелином расплоде, и плюс паразитирование на самой взрослой особи то есть в условиях сурового климата самка воро чувствовала себя не хуже чем она в тропиках на апис сирана и благодаря форезии это однобокий симбиоз что значит однобокий какой то из видов страдает а какой то ну то есть симбиоз понятно цветок и пчела пчела пыляет цветок у нее появляется зависть, семена, цветок растет и размножается, то есть в природе не пропадает. Ну, а пчела, соответственно, берет для себя корма, тоже выживает. Это симбиоз такой полноценный, обоюдный. А есть половинчатый симбиоз, форезия. Пчела, самка садится на пчелу, она паразитирует на ней, на взрослую пчелу, и благодаря тому, что у пчелы нет границ, она распространяется и быстро распространилась по всему ареалу медоносной пчелы, по всему земному шару. Теперь Назема церана, Назематоз, Назема апис мы знаем. Затем лет 10 назад появилась Назема церана. Что может их объединять? Вот эти вот две, две ситуации, два случая. Назема цирана паразитировала раньше эта микроспоридия на тутовом шелкопряде. Долгое время, но тоже что-то, возможно, не понравилось на этом старом хозяине на шелкопряде. Вдруг ни с того ни с сего поселяется она в эпителиях средней кишки медоносной пчелы антагонист Назема Апис. Размножается быстрее. Ее еще называют сухая Назема. Почему она переселилась, только остается догадываться. Но совпадение... Вот почему я привел пример вот этих два случая. Переселение ворова с Апис Сирана на нашу Апис Мелифера, медоносную пчелу, и переселение стутого шелкопряда Назема цирана, микроспоридии. Возможно, возможно у, ну со временем и у тутового шелкопряда, и у индийской пчелы появились какие-то защитные механизмы. Может быть, это так раз тему я уже начал, о эволюционном каком-то механизме защиты Пчелы либо индивидуально, как особи, или же как семьи, как сверхорганизма, может что-то там начало срабатывать. Потому что есть примеры, сейчас пчеловоды слушают, наверняка кто-то по своей практике знает, где-то живут в диком виде, и не один год, и никто там не проявляет никакой заботы по лечению, и они как, как жили, так и живут. Не берусь я сейчас судить о том, что эволюционно может что-то появиться, или уже начало появляться, и мы на пороге вот этого события. Ну, может что-то быть, или что-то есть. А пока я вижу спасение по оздоровлению пчел от воро именно по созданию безрасплодного периода. Биологи утверждают, что самый лучший способ борьбы с вредителем – это использование против этого вредителя, его биологического врага. Постоянно я об этом говорю и, пис, и писал, и пишу в них. Вкратце, это против гуси, гусеницы птица применяется, против мыши кота и так далее. Ну, так случилось, что против вороа биологического врага не существует, разве что кроме самого пчеловода. Сейчас пчеловоды скажут, да вот есть, пожалуйста, лжескорпион, книжный лжескорпион, он там, ну, видели мы эти ролики, как он клещами хватает, высасывает самку вороа. Ну, это у него период вегетации, он очень... Не вегетации, а инкубации очень длинный и его мало. На сегодняшний день осталось, остался механизм оздоровления семьи от воро. Это искусственное вмешательство. Второй способ, не используя биологического врага, не дать ему размножаться. Вот то, что фактически существует в природе, существовало раньше, это роение. Семья набирает определенное количество, природно вылетает рой первый. С плодной маткой в семье остается печатный расплод, основная масса клеща там. Конечно же, начиная жизнь с чистого листа, а еще плюс жара, часть его осыпается этого клеща, потому что он пересыхая, то есть теряя собственную влажность собственного... Тело у него астматическое давление снижается, он покидает пчелу, и таким способом эволюционно тысячи миллионов лет пчела приспособилась бороться с паразитом воро, если он был, ну и с другими болезнями расплода, потому что рой, покидая старое гнездо, всю эту патологию оставлял, в этом гнезде. Затем мыши, затем восковая моль, и от старого гнезда ничего не оставалось. Затем снова заселялась и так далее. Другая уже. Другой рой. Поэтому, ну, я говорю, что зарядка для мозгов просто мысли вслух. Может нам так хочется, что чтобы что-то появилось. Потому что химии при, таком, при такой нашей заботе, пчелы недолго, физи, физиология пчелы, недолго будет выдерживать вот, такого, вот такой вот агрессии. Почему я привел пример Канаду и Новую Зеландию? Потому что у них позже всего появился клещ. И обратили внимание именно на безрасплодный период с помощью изоляции. Потому ну, что по-другому не получается создать этот безрасплодный период. И почему я привел пример эти два региона. Там, где первый клещ появился, это Дальний Восток. Возможно, там какой-то механизм и начал рождаться в физиологии пчелы. И самый позже, самый Последние регионы – это Канада, Австралия. Ну, в крайнем случае, какая-то небольшая логика есть в этом. Разве что просто поразмышлять, порассуждать и пообсуждать тему. Ну, это так. Для, для начала, для зарядки, для того, чтобы у кого-то Какая-то мысль появилась. И самое ценное в обсуждении и в общении вот, между нами, это не обязательно подчеркнуть данную тему. Вот кого-то может навести на мысль. И бывает намного интереснее, намного важнее, полезнее та тема, на которую навела вот, основная Так что подключаемся к обсуждению на любые темы, я всегда подчеркиваю, любые. Все, что касается практического пчеловодства, полностью годовой цикл, все интересно. И самое важное, не упускайте мелочей. Если кому-то мелочь это показалась мелочью, то кого-то она ведет на мысль, или мы сейчас прокрутим по, по всем умам, одна голова хорошо, а у нас вот сейчас... Почти 100 Конечно лучшее. Владимир Егорович Пожалуйста, дайте мне модераторскую звезду Спасибо, это во-первых А во-вторых По поводу этой пчелы Которая якобы хорошо борется с воротозом Действительно проводили исследования Просто хотел вам сказать В США В США есть даже Лига держателей русской пчелы так вот, выяснилось, что по сравнению с итальянкой, эта пчела, русская пчела, дальневосточная, она очень хорошо э, сама себя очищает. То есть, э, как-то вот пчелы, я просто этим, этим вопросом интересовался, довольно глубоко, ну, как так, не поверхностно, э, в, э, в Иллинойсе, в штате Иллинойс, э, есть действительно островное разведение этой русской пчелы. Так вот, смысл в том, что я смотрел графики э, по сравнению с итальянской пчелой, оказывается, русская пчела, она э, вообще, она абсолютно уже не похожа на, на дальневосточную. Почему? Потому что все собственники пчел должны э, содержать э, пчел подальше друг от друга, там у них специальный э, есть банк данных, они с собой обмениваются э, трутнями, матками, вот, так самое, самое главное, то, что пчела сама себя очищает. Я так понимаю, что это уже не та пчела, которую они в 60-х годах вы, э, нашли когда-то там в, в, на Дальнем Востоке, а в 90-х годах вывезли ее из России. Но ставки на нее очень большие возлагаются. Можете загуглить, посмотреть в интернете, действительно есть сообщество э, держателей русских пчел в США. Да, хорошо, спасибо. Желательно, конечно, чтобы подключились те, кто как-то имеет к этому отношение, либо сам наблюдал, либо его коллеги, знакомые, потому что мы тот раз, когда обсуждали вот, прошлую зиму, ну в комментариях, в комментариях поддержали одну. Одну только версию природного оздоровления это, – это раение, безрасплодный период. Хотя хорошо, если это есть и будет. и Я не случайно привел исторический фактор двух паразитов. И назема церана, паразитирующая на каком-то виде насекомого, затем переключилась дальше. И ворова капсони тоже на индийской пчеле, но что-то пошло не так, и она пошла искать лучшей жизни, это самка ворова. И почему дальневосточная? Потому что там первая по материковой этой зоне евразийской появилась самка воро как там уже эволюционно и селекционно они помешались поменялись Ну, лишь бы это, лишь бы это не, не наше просто желание было понимаете где-то совпадение какое-то и, и мы уже хотим его взять на вот такое на будущее в поисках этой породы селекции проводить хотелось бы услышать те кто хотя бы ну, сезон 2 ну, можно литература ветеринарно утверждает что если полностью лишить семьи паразита, вот под ноль, и она нормально развивается, вот и не была истощена ворова, то два года до трех лет без обработок семья выдерживает. То есть постепенно идет накопление, но этот процент не представляет, Угрозы для зимовки. Это то, о чем мы говорили. Есть ворона, но нет воротоза. Как они, в принципе, как в природе, они и выживают. Вот в тропической зоне, там где рой выходит, и даже не один раз, а два раза. Конечно же, основная масса клеща остается в старом гнезде. Рой вышел, с чистого листа начал свою жизнь, и того количества не успевает накопиться, чтобы это было фатальным для зимовки. На следующий сезон снова идет развитие, накопление клеща, но семья продолжает этот эволюционный свой процесс роения, отраилась снова, бросила там, так что хотелось бы, конечно, верить в то, что и ну в тот факт, что не случайно из апис из индийской пчелы перекочевала она, пошла дальше в поисках лучшей жизни сам Каваро, И вот на Зима Церана то же самое. Может это совпадение, но, но аналогическое такое. Понимаете, вот интересное. Так что если есть у кого какая информация по действительно существующим не один год, потому что один год ни, ни о чем не говорит. Вот годы, там где-то 3-5 лет. Не обрабатывая и, и если при условии, что она не брать в пример, Рой. Рой ясно. Это то мне как-то один говорил. Вот у меня роится все. Те, кто, которые отроились, те пошли без проблем, перезимовали без обработки. Но это то, о чем мы постоянно говорим. Да, Рой вышла, это природный механизм борьбы. Вышла, Рой, все. На нем, если и будет какое-то какое количество клеща, но это не тот. Не тот кошмар, когда в ней рассказывают, он по 25-50% по заклещенности а то и больше. Ну, это ужас, конечно. А вот при таком небольшом, 2-3. но ну, выживает они, и литература пишет, и практиками выйдем. Так что принимайте участие, подключайтесь те, кто. Если эта тема интересна, значит, кто где что видео слышал. Вот, подключаюсь, вспомнил еще, что хотел добавить по поводу э, безрасплодного периода. Э, на основании исследований сделали вывод такой, что безрасплодный период для борьбы с воротозом необходимо создавать, вот не как вот здесь я часто слышал осенью, а раз в три месяца. Это связано с развитием самого вот этого клеща, то есть раз в три месяца он набирает мощную силу, надо полностью в этот момент его, как бы, не давать ему возможность размножаться. Поэтому вот, вот такая рекомендация, раз в три месяца создавать этот безрасплодный период. Добрый вечер, Владимир Егорович. добрый вечер, коллеги пчеловоды. Владимир Егорович, я хотел бы вас сейчас... Но обратите внимание ваше на ситуацию, которая произошла у нас в Луганской области 20 лет назад. Если вы помните, один нехороший производитель вощины э скроменной, заразил тогда гнельцом ну, практически всю область нашу. Ну, были разборки, там, и Коля, и все подключались. Наверное, вы помните эту ситуацию. Что, к чему я веду? У меня на то время было 500 семей, из которых, из которых 400, пасека вся была заражена через вощину, но 400 семей, собственно, болели-болели, ну и доболели, которые пришлось удалить, ликвидировать. Но из 500 семей осталось 90, ну что-то около сотни, которые, во-первых, не заболели, во-вторых, на них уже мы делали эксперимент там, с институтом, с киевским, с врачами искали. И делали эксперимент, что э, даже специально заражались, семьи заражались рамками гнильца, причем такого уже третья стадия, когда уже воняло, когда уже было. Э, подставлялись эти рамки, семьи хорошо выходили. Более того, эти семьи в том году, как э, ну, было в пасека сликвидировано, эти семьи для эксперимента остались все без обработки и к удивлению, они прекрасно пережили. На следующий год снова они не обрабатывались, они пережили снова, и клещ их не брал. Потом я в Луганске делал доклад, на эту тему потом еще защитился кто-то там, но к чему я, к чему, что я хочу сказать. Пчела, которая спокойно обходится без обработок, она всегда была, есть и будет. И я посчитал экспериментально, я думаю, каждый Кому не жалко пчел, если не обрабатывать. Посмотреть, что от 20 до 30% пчел останется с пасеки живые, здоровые. Остальные, да, могут пропасть. А 20-30% остается. И тогда с этого можно сделать логический, что мы... Вывод такой, что просто нужно этим, каждому пчеловоду нужно заниматься. Не каждое шило выращивать и вытягивать а именно те пчелы. Вот у меня получилось так, что 100 семей остались, что бы им ни делали, как их не хотели, чтобы они болели, они просто сами выходили с этого состояния и давали себя рад. От этих семей нужно дальше было разводиться. Сейчас, что касаемо роения, да, у меня пчелы не роятся, но я применяю метод изоляции, и очень помогает. Два месяца, в принципе, от мая, мая июнь в закрытом состоянии, ну, очень, очень, очень хорошо работает. А вообще нужно смотреть на пасеках, есть семьи в каждого, это я даю 100%, гарантии в каждого на пасеке есть семьи, которые могли бы пережить вообще без нашего вмешательства. Но, к сожалению, их до 20-30%. Спасибо. Да, Владимир, большое спасибо за информацию. Я сразу увяжу эти все два, две, двух пчеловодов, Насчет обработки каждый раз в 3 месяца от ворова Мы делаем уже давно. Именно это с весны встречаем в безрасплодном периоде. Маток выпускаем с изолятора, обрабатываем раз. Через два месяца, может чуть меньше, может чуть больше, ну плюс-минус. Мы обрабатываем на акации при формировании отводка. И в конце, перед зимовкой, поэтому одноразовые обработки мы уже, мы уже наелись, так если можно выразиться, когда появился бипин. Утверждал производитель, одной-двух обработок в конце сезона, когда нет расплода, достаточно избавиться полностью от воровок. Ну, не получилось так сразу, как нам хотелось, или, там, или так, как писалось. Потому что семьи пропадали, начали пропадать, болеть слетать, так что одной обработки оказалось маловато. То, что может быть, селекция, ну, селекция понятна, она как была во главе всего, то, что выживала до сегодняшних дней, выжила. Все, что до сегодняшнего дня выжило, благодаря естественному отбору. Не обсуждается, естественному отбору. И вот пример Владимира Польши. Что ни делали, как не пересаживали, ничего. Они не болели. Конечно же, вопрос селекции, любительская, то, о чем я постоянно говорю. Для меня самый основной показатель для любительской селекции на пасе, это склонность к болезням и хорошая зимовка. Все. Продуктивность меня абсолютно не интересует. Любого направления. Медовое, молочко у меня. Я могу сделать 2-3 семьи. Они мне дадут... Тот результат, который какая-то там рекордистка, хваленая, породистая, но через какой-то сезон-два ее не станет вообще. Или еще хуже, если она оставит наследие генетическое по всей пасеке. Поэтому остается в приоритете, логики другой я не вижу, селекция, на пасеке, на любительской насколько это возможно каждому пчеловоду не лениться делать именно по вот этим двум показателям. Склонность к болезни и зимовку. В принципе, это одно и то же. И, конечно же, смотреть, делать выводы по годовому циклу. И затем, возможно, у нас будут появляться вот такие, вот такие факторы, вот такие экземпляры, такие породы которые будут обходиться без нашей заботы. Это во-первых. Во-вторых, в последние годы, не последние годы, а вот несколько зелла подряд, я подчеркиваю как раз то, что непонятно и, и можно даже провести сравнение, кто больше вреда сейчас приносит пчелам. Воро, болезни или пчеловод вот этой вот ветеринарной заботой, химией что физиология уже пчел просто не выдерживает. Никогда не гоняйтесь до последнего клеща. Вы одного клеща убьете, а тысячи подвергаете ослаблению физиологии для зимовки пчел, то есть всей семьи. Поэтому есть допустимое количество поражения пчел ворова Сейчас разговор о ворово. Пускай не пойдут там какая-то десяток-два, весной собьем их. Но вы лишний раз не подорвете биоресурс зимующим пчелам. А им еще нужно кормить себе на замену расплод за счет своего оставшегося белка в организме. Так что нужно, понятно, здесь и культура, и, и знания, и уровень пчеловодов. Все в одном, в одной в одной теме и селекция и приспособленность пчел к выживанию они до нас выживали выживали пока, пока не попали на пчеловоды Владимир Егорович, Ну это Ростовская область Вадим. Ну по поводу устойчивости пчел к болезням у нас появились люди ну как они были ну, только о них никто не слышал а тут вот есть саратовский тачок, может слышали, Евгения Ротобольская, которая совместно с Романом Михайловичем э, за 20 лет достигли того, что у них пасека обходится без лекарств. Ну, то есть, естественным отбором они достигли того, что у них сейчас они работают без препаратов, они даже ролики снимали, показывали, кидали в группы нам. Вот, и как вы, что вы на это скажете? А как все происходило, в общем, как они рассказывают, что в один прекрасный день э, Роман проснулся и понял, что мы губим пчел, и взял, короче, все лекарства, что были, сгреб в коробку и выкинул. И после этого у них с 500 семей, после первой зимы у них осталось всего 30 семей, они начали с них отбирать наиболее, ну, как им казалось, э, жизнеспособными, да, вот, из этих семей потом развивали опять какую-то пасечку, опять также же в очередные зимы у них гибли, и так спустя 20 лет у них сейчас пасека восстановилась до того количества, но пчелы не гибнут. И вот как вы, может, слышали за это что-то? Как вы считаете? Ну, то, что работает в практике, ну, какие могут быть комментарии? Вы, если можно, сбросьте, пожалуйста, в комментариях под это зело будет в записи, и пожалуйста, сбросьте ссылку, если можно. И в принципе об этом говорил только что Владимир Польша. Да, можно, но, но кто пойдет на это, понимаете, если, если у нас в мыслях сезонная работа коммерческий настрой. Пасека должна быть рентабельной. И мы будем вот это шило, как вот только что было озвучено, мы с ним нянчимся, нянчимся, делаем из него источник перезаражения. Он сам по себе не дает ни, ни товара, кроме расхода для пчеловода. Затрат, вернее. И вот такое дает и наследие на следующий сезон. Потому что он остался, как-то мы его выненчили. Пошел Трутень, Трутневый генофонд подпортил этой своей генетикой никакой, но ты имеем то, что имеем. Конечно, я, я с удовольствием и верю, и хочу верить, и, и дай Бог, чтобы у нас вот такие настроения у пчеловодов появлялись все больше и больше. Да, получилось шаг вперед, два назад, но, но зато сейчас они запросто, они, они с природой пчелой на ты дай бог удачи успехов им если не трудно сбросьте пожалуйста на ссылку но дело то что у них нет канала вот в общем дело они не занимаются видеосъемками вот они нам так снимали просто ролик и кидали на WhatsApp, не через youtube то есть ссылку выкинуть не полностью никак но они можно почитать это Ротобольская Евгения Анатольевна. они ней можно в интернете почитать. И она есть э, на сайте Кавказянка. Там о ней и информация есть, и можно там кое-что посмотреть. Вот если в поисковике вбить. Вот. И, в принципе, больше там о, о, о них, только с ними если общаться, есть номер телефона, в принципе. Вот если только с ними общаться напрямую, вот так только. Они отвечают на все вопросы, рассказывают как, что. Ну, ну любые вопросы они как бы отвечают. Хорошо, спасибо. Но ну, если телефончик сбросите куда-нибудь, ну, не знаю, с их разрешения или может вы рискнете поделиться телефоном? Пообщаемся вживую. Спасибо. Ну я думаю, Евгения Анатольевна не будет против, потому что я с ней уже об этом говорил, как-то разговаривал. Ну, буквально недавно, может, неделю назад, по поводу того, что если дать кому-то на мой телефон, она, в принципе, не против. Она говорит, наоборот, приветствуется. Так, пчеловоды, ну что, замолчали? Задумались о селекции. Да, мероприятие, конечно, серьезное, трудоемкое, но игра стоит свеч. Поэтому как-то начинайте морально настраиваться, если кто не занимается селекцией. И о выводе маток я тоже говорю, постарайтесь не быть зависимым в основной своей, в основном объеме работ на пасеке. Создать такую атмосферу независимости. И прежде всего по плодным маткам. Вот здесь будет уже селекцию проводить проще, потому что не дрогнет рука над какой-то слабой, больной маткой. Семья не развивается, потому что есть выбор. И двухматочная тоже технология в этой теме. Есть возможность и пчеле самой выбрать из двух лучшую. И зимовка тоже двух маток. Если в одинаковых условиях, при одном, при двух феромонах, если один более активный, то выбирают лучшую. И рисковали волоховичи цебро, объединяя три, даже четыре в одну, теряли маток по 200-300%. Но выбирала пчела, выигрывали в чем? Пчелы выбирали лучшую. Это соответственно уже срабатывало в следующем сезоне по созданию трутневого генофонда. И не забываем, что трутень у нас не только на пасеке. У нас пчеловоды, я еще помню, как только начинал заниматься пчеловодством, то дедушки передали нам очень устойчивое такое отношение к трутню. Каждые тысячу трудней минус 7 килограмм меда. Все. Поэтому резали безбожно. И по сегодняшний день. Трутень – это дармоед. И все называется то, что не работает, то, что плохо – это трутень. Но трутень передает до 80% генетического наследия, то есть по линии отца. И обращать на это внимание. И как раз вот по зимовке, по склонности к болезням с прошлого сезона по развитию, и по зимовке я отбираю отцовские, семьи, отцовские. Самое лучшее. Уже прививочный материал беру либо где-то у знакомого пчеловода какую-то матку-старушку хорошую по передаче наследия, или же со своей пасеки какую-то выделяю семью, делаю воспитательницу из нее же чтобы воспитывали и с этого прививочного материала и те же пчелы. Тогда передается максимально. Это Наследие, генетическое наследие. Поэтому обращаю внимание на селекцию. Тема важная, будет ли наука этим заниматься или нет, а нам жить. Потому что мы в основном, те, кто участвует, живут за счет пчел. Или те, кто начал только заниматься, тоже планируют увязать свою профессию именно с этим ремеслом. По поводу трутня, я помню ролик Кашковского, он еще говорил, что трутень, он играет большую роль в семье и с ним не надо бороться, потому что он создает гормональный фон в семье, это раз, и то, что он употребляет там мед, но пчелы компенсируют это тем, что они, пчелы лучше приносят меда с трутнями, нежели с ними бороться. Как бы это большой плюс, если есть трутки в семье. Я помню этот ролик, потому что сам раньше ну, вырезал, ну, трутни убивал. Сейчас перестал это делать. По поводу трутня, значит, я уже не помню, описывалось, такие были исследования, трутня отгораживали через сетку и пчелы, пчелы работали, но когда трутня отгородили через пленку или через стекло, семья останавливалась, вот. поэтому нельзя его убивать, как говорится, его надо беречь. Да, хорошо бы знать и понимать это не одно и то же. Вот мы все вроде как соображаем то, что э, спасибо, есть наука, представители науки, подтверждающие важность какой-то темы, но тут же еще мы, его же еще нужно делать теперь. Знаем, да, осознаем, но ничего не можем с собой поделать, когда перед тобой хороший такой пласт трутня, а там же еще и клещ, мы тоже знаем о зоотехническом методе борьбы. Поэтому если уж суждено именно держать семью вот в, таком, в таком режиме, что есть отцовские семьи, вот тогда оправдают удаление трудня в нежелательных семьях. Если я на своей пасеке провожу вот такую вот элементарную селекцию любительскую, то, конечно же, мне желательно от всей пасеки от рабочих семей трудня иметь поменьше, потому что есть отцовские семьи для маток. Ну, в общем... Как-то так. Ничего страшного, ничего сложного. Раз, сезон, два сделать, и она затем входит уже в режим обычной технологичности вашей на пасеке. Но затем результаты отблагодарят. И вот пчеловод только что вот перед этим говорил, коллега. Семья пострадала. Те, кто не обрабатывает вообще. Да, вот смотрите, с какого количества сразу они на порядок съехали. Но тем не менее, здравый смысл взял верх. И сейчас они спокойно обходятся без химии и имеют хорошую пасеку здоровую. Ну, пообщаемся, конечно. Все, что работает на благо здоровья пчелильным семьям, Нужно брать на вооружение и применять у себя на пасеках. Пока молчат, Владимир Егорович, э, что с банком маток? Не смотрели, сколько на сегодня? Потому что у меня по 4 матки с 10 с 8 э, маток, которые были в банке, проставляли по 4 матки. Ну, ну, такой вот плохой результат. Поэтому это позавчера смотрел. Практически во всех. 4 с 8. Мне говорил вот человек, который из Канады звонил. Говорит, да, мы пробовали этот банк маток. До середины зимы, ну такая печальная статистика, до середины говорит, зимы и дальше в этих бесконтактных вариантах не дозимовывают. То есть ну, плохая ситуация. С чем связано, не знаю. Но.. Новая Зеландия, говорит, я вот смотрю за вашим банком маток, да, мы пробовали по 60, все без проблем, зимуют. Я вот провел эти, эти, эту параллель, почему в, в Кана, у, Кана, у канадцев не получилось, а в Австралии, то есть Новая Зеландия, получилось. Вот такой точно, вот как мы смотрели на эти все мои процедуры. Возможно, связано с температурным режимом. Возможно. Потому что клеточка без контакта с пчелой, она там сидит как в сифоне. Сама вот. И, ну, понятно. Возможно, тут нужен как можно больше, ну, большая плотность семьи. Это тепловой центр, где обычно по природе... Пчела держит, и там в этом центре матка. Они спокойно себя чувствуют, потому что ее ощущают при этой температуре. Ну, я не знаю, как вот Владимир У вас, куда, какие именно матки погибли. Я постарался максимально, почему я сейчас не делаю эти экскурсии по пасеке смотреть каждый раз, потому что я и так каждый год покажи осенью, покажи зимой, да покажи весной. Так вот, как как на экскурсии. А сейчас полпасеки у меня все в этих клеточках. Не пересылочных, а с прополисной решетки. То есть, ну, максимально компактно. И сразу я их утеплил. И до самой весны не буду ни, никаких экскурсий делать, потому что все равно ничем уже не поможешь. Разве что может пересадить в изолятор контактный, если кто решится. А так, все, ну, попали под, под эксперимент, поэтому будем констатировать уже по весне. Владимир Игоревич, ну, тут я не согласен, позволю не согласиться с вами, не поможешь. Я попробовал, живут. Можно выпустить 2-3 сейчас, когда уже в клубе сидят, потому что у нас плюс четыре такая, ну, в принципе, клуб. Но сетчат, сидят в клубах. Просто выпустите с клетки, если они вот пропадают не до зимы. У меня тоже все банки, да, банки маток с прополисной решетки. И в основном крайние и нижние. Крайние и нижние. Я думаю, ну, хотя клуб большой, полностью обсиживается, очень плотно изоляторе, там дело фотографии. Вот обсиживается хорошо, сказать, что... Что холодно им было но ну, наверное нет Хотя ощущают наверное холод Но можем выпустить и В 2-3 в этом В этом периоде времени мы можем Их попросту освободить И ранней весной При первом облете они все должны Ну то есть я так делаю Слабенькую можно на голову Подсадил уже когда клуб сформировался, и они вместе зимуют в одном клубе, весной разделил, две матки спокойно зимуют. Но можно из банка сейчас, я думаю, я думаю, можно выпустить. Я попробовал, одну семью так сделал, четыре штуки, выпустил в клуб, будем смотреть, что будет весной. Да, пожалуйста, никаких возражений, я просто говорю за то, что ну, вот у меня такое решение, как есть, пускай как есть. Выпустить можно, и есть выпускает. И что интересно, замечено, либо не затягивать с переселением, с пересылочной клеточки в изолятор, или же тянуть до самых холодов. У меня вот пчеловоды есть, те, кто ну, увидели ролик такой вот э, с предостережением по маток. Они дотянули до самых холодов и переходили без всякого. Поэтому такая э, противоположность. То есть и либо не затягивать, либо раз уже пропустили эту середину, когда уже нет ни единого расплода, а там, а тем более, если там где-то еще и матка молодая, а ее не найдешь, значит, тянуть до самого, до самых холодов. И вы, а выпустить, я думаю, один из таких самых разумных решений, раз идет тенденция к отходу, так значит, выпустить, да и все. Пускай остаются наверняка случае, одна закон останется. Владимир когда так в один клуб просто отдают две матки, я вам скажу из опыта моего, что весной, после, после облета, ну в течение недели можно спокойно найти две матки. Они еще ну, как бы сеют вместе, и абсолютно враждебности нет. Если оставить дальше, то через месяц уже остается одна. А сразу где-то неделя после облета неделя как становится активным можно нормально их разделить сто процентов зимовые две да, конечно такое явление пчеловоды наверняка у себя на пасеках наблюдают когда осенью объединяют два нежизнеспособных по отдельности отводка в расчете на то что семья выберет какую-то одну матку пчела то есть семья объединенная конечно же успешно и с гарантией перезимовывают. Весной обнаруживают две матки обе в активности яйцекладки. Так что ничего нового с двухматочным нет с изоляцией, без изоляции. Поэтому может сработать вот ваша, ваша версия, выпускать их. Где-то будут они через рамку там или даже на одной рамке. Активности никакой. Феромон у них на нуле сейчас, так по большому счету. А весной, может, будет в обнимку выходить и сеять. Затем распределить их через решетку на двухматочную. Ну, все это, ну, судьба у нас такая. Никаких готовых технологий нет, и Рутнер писал, если вы встретите пчеловода, утверждающего, что он изобрел готовую технологию пчеловодства, это шарлатан. Я сейчас его вспоминаю про Каповича, когда после 60 лет практики, я говорю, я умираю, а пчел так и не знаю. Что нам, а нам тем более, нам учиться и учиться у пчел, а не учить их. Добрый вечер, канал. Владимир Егорович, всем присутствующий. Вопрос такой или как бы общение. Вот, к примеру, у нас банк маток. Ну, к примеру, будем так считать, 100 маток, да, у нас э, какой-то огромный ящик, несколько семей, образно говоря. И мы, мы можем, к примеру, стабилизировать какую-то заданную температуру на весь сезон, как бы зимний, скажем, да, до весны. Вот, образно говоря, плюс 5, плюс там 6, 7, 8, 10 там градусов, да, застабилизировать чем пчелы будут кормить маток при вот этой разной температуре и как долго они проживут пчелы доживут они до весны или не доживут при вот этих вот как бы разных температурах и какую вот эту золотую середину можно так сказать подобрать или уже как бы опытным путем выйти вот так сказать в этот ключ опять-таки какая порода вот. и и чем закармливать зиму то ли на сиропе то ли на меде то ли то ли то ли вот такие мысли мне например Смотрите, я не случайно вспомнил то есть привел пример Канаду и Новую Зеландию в Канаде банк маток не перезимовал ну понятно почему возможно тяжело удержать этот тепловой центр не знаю какая там должна быть семья большущая то, что хватит кормов, ну я не знаю, по-любому можно их кормовую, эту, этот достаток кормов обеспечить, хоть сахарным сиропом, хоть и медом, кормить они будут, ну по-любому будут кормить плодную матку, независимо от того, контачат они с ней или нет. Новая Новая Зеландия без проблем зимует. Ну, летать там зимы нет фактически пчелы слегка, ну не слегка, так вот наполовину, может больше, сокращают яйцекладку, такая фаза условного покоя, но продолжают матки сеять, и пчелы летают, значит активность какая-то есть и сохраняется. Пожалуйста, случай вот наш, три месяца до наступления полной неактивной фазы лета, вот уже минус 15 было у нас, минус 12-15 неделю держало. То есть кормили. Пока была активность, пчелы летали, плюсовая температура круглосуточная, без проблем. Даже сверху на брусках лежали клеточки по два месяца. И что интересно, при формировании гнезда и молодая свищевая сеет, и даже печатный пятачок есть личинка и, я, и яйца и лежит 10 маток чужих сверху в пересылочных клеточках без капли корма и не единой пчелы в клеточке и все живы вот понимаете какая такая парадоксально подкупающая картина и это тело новое наступает неактивный период и вот я общаюсь с пчеловодами да, начинает идти отход Отход пчел в этих клеточках привез в сравнение два материка разных, два, две страны разных. Там, где активно сохраняется, как у нас, вот осенью. В Аусе я поместил, в октябре еще, даже в ноябре смотрел, матки и Как будет дальше, не знаю. И вот Новая Зеландия пчеловод говорит. У нас фактически летают без остановки. Ну и слегка Сокращает активность. Значит, температурный режим будет играть решающую роль. Потому что есть место центра клуба, а есть периферия. Если матка попадает где-то в зону ну, более низких температур, условно низких, там на градусов на 5-10 на ниже, конечно же, у нее феромон будет ощущаться пчелами слабее. А тут есть прецедент. В центре клуба матка плодная, ее кормят, они ее просто бросят. Должны, если, если будет получаться, то банк маток максимально компактный, с минимальным количеством маток. При таких вот экстремальных зимовках, где невозможно сохранить такого ну, большого клуба теплового центра, даже при сильных семьях. Лучше пускай будет по 10 несколько по 10 этих банков маток несколько семей но нужно пробовать я есть в этой теме начало есть идеальные плюсы просто на ура объединение через клеточки пересылочные любое количество маток лежит там кормят сохраняют но затем пошла вторая фаза зимолки или переселение в изоляторы по одной, если разместить, распределить, значит, там никаких проблем не будет. Единственный еще подводный камень – это наличие свящевой матки. Потянули абсолютно во всех семьях, потому что, понятно, никакого контакта с пчелой, только кормление через хоботок. Значит, при наличии открытого сплода матка в клеточке сразу потянули свяща. Какие обгулялись, видно было, там принял меры. Матку изъял, клеточку, там все нормально. Там где, мат... там, где расплода не было через месяц, я решил, что там матка просто не вернулась с облета. Выпускаю маток, то есть пересаживаю в изоляторы все, в бойне. Их трепает, как тряпку. Ну, вот так и половина пасеки в изоляторах, половина в пересылочных клеточках. Плюс 4 банка маток. Ну, вот и делайте выводы вот, из того, что я сказал. Вот там, там не перезимовали, а где-то перезимовали. Плюс картина. Три месяца кормили без проблем. Сверху на брусках лежали осенью. Конец лета и осень. Начинается зима, пошли проблемы. Значит, что-то тут э, дать контакт, запускать туда пчел. Может быть. Вариант, что как-то выправить ситуацию и процент выхода будет лучше но все равно, я вот слышу, те кто запускал даже маток, все равно гибнут, потому что должна матка находиться или матки в одной температурной зоне чтобы их ощущали одинаково как в августе, в сентябре так и в середине зимы их феромон, тогда будут кормить потому что есть выбор если бы она одна была ее нашли, создали вокруг нее эти условия и сохранили. Кстати, так вот и в изоляторах погибают, когда два изолятора через медовую рамку какой-то стал на одной улочке всего-навсего. Это как раз в этой в периферии клуба. Периферия клуба пчеловоды знают. Температура плюс 10. Это та температура, при которой. И пчелы слабее всего ощущают активность феромона матки вот и результат вам так что будем будем пробовать пока пока должно быть в основе то что получается то что работает все эксперименты а тем более в начальной стадии должны быть очень осторожен, и на большом и на небольшом количестве. Так, еще как бы одна тема зарисовка. Маленький эксперимент. Микло... Микронуклеус, скажем так. Мат... Так, кто-то включился, Владимир, и молчит. Я продолжу. Не знаю, кто там, что то Маленький еще эксперимент был. Матка в изоляторе. В микронуклеусе. Вот. И. Как бы были натрушенные пчелы, вот. были они при, как бы ну, сказать, коробка, к примеру, куб, да, метр на метр картонная, и этот микронуклеус. Освещение день-ночь, питание, вот рамка с пергой, скажем так, и температурный режим 15-18 градусов. Вот практически вот, почти уже новый год пчелы осталось там ну может быть десяток полтора пчелы то есть еще еще чуть-чуть и от пчелы ничего не останется то есть вот этот температурный режим да от почему я спрашивал что сможет ли вот этот весь улей да, дожить до весны и кормя маток и будет какое-то телодвижение пчел Активная, смогут ли они при этой температуре как бы, вот, дожить. Вот скажем, вот в этом как бы, один микронуклеус, ну не показатель, но факт то, что ну, как бы, пчелы до Нового года вот дотянули при активности какой-то. Вот. вот так вот, большая заметка. Смотрите, маленькие семьи, я не знаю, брать, брать ли во внимание вообще вот фактор зимовки, потому что... И пчела довольно-таки серьезно претерпевает износ по жировому телу, когда их там было мало и был расплод. И когда этот расплод закончился. То есть, возможно, пошла в зиму в этом микронуклеусе та пчела, которая была, ну, будем так говорить, физиологически старая. И вот вам результат такого отхода. Так что, конечно, ну, тяжело взять его в сравнение для этой общей темы. Рай экспериментов. Просто так для самого себя проконстатировать факт выживания-невыживания. Это проблема. Вот почему, почему мы взяли за этот банк маток? Потому что в микронуклеусах их делает мини-плюс. Такие, ну, такие жирненькие нуклеусы, там, где по полкилограмма пчелы. Они маленькие, полурамка, так и две, одна четвертая с гнездовой рамки. И на два корпуса. Потому что на одном корпусе маловато пчелы. Почему она так плохо зимой даже при температурных условиях, казалось бы, щадящих, комнатных, грубо говоря. Но все равно небольшое, недостаточное количество пчел как-то как вот решающую роль играет в недозимовании. их же. Они, скорее всего, стареют, очень быстро стареют, изнашиваются, и такой вот износ идет. Поэтому сила семей ну вот решаем пока решаем сохранность маток вот таким способом либо зимуют через лухую перегородку два отводочка то ли вертикальная перегородка то ли горизонтальная то есть семья над семьей либо два изолятора в одной семье ну и вот нарисовался банк маток будем смотреть С чем как вообще то двухматочную технологию Лучше всего держать вот в таком постоянном обеспечении семей одиночек вторыми матками. Ну вот и коротко, чем пчелы кормят матку в этот вот, ну скажем, не зимний период, при, к примеру, температуре плюс 5, там плюс 6, плюс 10, там плюс 20. Разная корма, потому что ну, матка не сеет, да, они ее там не закармливают. Они ее обычно вот кормят? Или все-таки какой-то корм отличается? И насколько они изнашиваются при кормлении вот, так сказать, нашего банка маток? Кормят, свита кормит матку зимой медом, то есть чистым углеводом, для того, чтобы не активизировались ее яичники. Фаза покоя. Летом пчелы кормят маточным молочком, для того, чтобы она откладывала яйца. Понятно. Поэтому в таких вот микронуклеусах маленьких, там мало пчелы для полноценного обслуживания, кормления маток. Старайтесь, но ну раз не получается, значит, значит не тратьте, не, не несите убытки. А маток зимой кормят медом, но могут кормить и сахарным сиропом, если закормили полностью. То есть чистым углеводом. У меня вот такой вопрос. Просто вот сейчас назрел. То, что вы сказали, матку зимой кормят а медом. У нее получается, он полностью усваивается у нее в организме, так как у нее нет у нагрузки. То есть ей не нужно вылетать и опорожнять кишку. Если за всю зиму она кушает мед, все-таки. Если мед у нее не усваивается на все сто процентов, а есть отход какой-то жизнедеятельный, ну, то как это все? Что-то у меня в голове немножечко не уложилось. Я почему-то думал, что ну, маточным молочком кормят, но может быть и в меньшей степени. У матки есть специальный обслуживающий персонал свита. Они то, что она испражняет, и летом они за ней убирают, и зимой в том числе. Так что не переживайте. Ходит она без памперсов, есть там яньки, пчелы, свита. Все они за ней убирают, никаких там не... фекалий не валяется от матки по... зимой по рамкам. Спасибо большое за участие в обсуждении. Всем спокойной ночи, всего доброго. Не болеть.